У вас когда-нибудь были отношения или рядом с вами был кто-то, кто был в отношениях? Задумывались ли вы о некоторых аспектах этих отношений? В современном мире, где большинство из нас либо окружено отношениями, либо сами находятся в отношениях, может быть трудно определить, что создает прочные отношения, а что нет. Чтобы помочь вам в этом, вот семь общих черт сильных, крепких отношений. Во-первых, связь. Правильно говорят, что общение является ключевым. Если в общении есть пробел, вы, возможно, не сможете выразить свои желания и потребности своему партнеру, и наоборот. Неспособность правильно общаться оставляет место для недоразумений, а это не то, чего можно хотеть в крепких отношениях. Рассказать своему партнеру о своих чувствах, как только вы что-то заметили, это лучший способ быть с ним откровенным. Не ждите, пока это пройдет, обсудите это, чтобы вы могли начать работать над решением, а не надеяться, что оно разрешится само собой. Во-вторых, доверие. Доверие является одним из основных компонентов отношений и должно присутствовать в прочных отношениях. Когда два человека доверяют друг другу, они дают друг другу чувство уверенности и расширения возможностей. Доверие к вашему партнеру поможет вашим отношениям, потому что они будут знать, что несмотря ни на что вы прикрываете их спину и наоборот. Номер три. Компромисс. Не бывает отношений, где не будет никаких ссор или споров. Каждый человек индивидуален и имеет свой собственный набор мыслей и мнений, которые другой человек может не понять. Однако крайне важно стремиться находить решения, которые удовлетворят как вас, так и вашего партнера. Попытайтесь найти способ решения, который окажется справедливым компромиссом для всех. Понимание того, что на самом деле означает компромисс, является необходимым для процветания отношений. Номер 4 это время наедине. Вы когда-нибудь проводили с кем-то так много времени, что иногда вам просто хочется побыть несколько минут наедине с собой. Ваш партнер всегда полагается на вас в организации встреч с друзьями и семьей, или даже просто в планировании свиданий, и вы хотите больше независимости в отношениях. Это может привести к конфликту. Например, некоторым людям требуется больше времени наедине, чтобы расслабиться в то время как другие больше похожи на социальную бабочку, которая питается энергией других. Если вы принадлежите к первому типу людей и чувствуете себя виноватыми из-за того, что не проводите время со своим партнером, вам не нужно чувствовать себя виноватым из-за того, что проводите время в одиночестве. Пары, независимо от того, насколько они близки, получают выгоду от независимости и времени наедине. Проведя некоторое время вдали друг от друга и уделив время занятиям, которые доставляют вам удовольствие, и вы, и ваш партнер почувствуете себя бодрее и лучше настроение. Номер 5. Общая цель. Отношения, которые скреплены общей целью и видением того, чего они могут достичь, являются наиболее значимыми и прочными. Когда у двух людей общая цель, они чувствуют себя частью команды и с большой вероятностью будут держаться вместе. Даже если вы недовольны человеком, с которым у вас отношения, если у вас есть общая цель, вы гораздо более склонны придерживаться ее и находить способ все исправить. Цель строит отношения, и когда вы изо всех сил стараетесь прийти к ней, ваши отношения улучшаются и укрепляются. Номер 6. Прощение. Удержание багажа в виде обиды, неудовлетворенности и разочарования тяжело сказывается на любых отношениях. Когда вопрос остается нерешенным, вы истощаете свою энергию, когда вы можете выразить свои чувства и отпустить их. Вы знаете, что у вас крепкие отношения. Вы можете не замечать недостатков и недочетов, вы помогаете друг другу. Вы двигаетесь дальше, научившись на своем опыте. И номер семь. Вы возвышаете друг друга. В крепких отношениях два человека постоянно поддерживают друг друга и помогают друг другу вырасти в лучшую версию самих себя. В долгосрочной перспективе возвышение друг друга также поможет вашим отношениям процветать. Есть ли в ваших отношениях какие-либо из этих черт? Или, может быть, вы видите это в отношениях вашего друга? Любовь проявляется несколькими способами, и тот, кого вы любите, может не обладать этими чертами. Но это не значит, что он не является хорошим партнером. Найдите способы работать над этими вещами вместе, чтобы иметь крепкие и здоровые отношения со своим партнером. Как вы думаете, мы что-то пропустили? Дайте нам знать в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями, которые также могут найти в нем пользу. Обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите кнопку колокольчика для получения информации о выходе нового видео. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующий раз.